Наш основной посыл, что мы производим оборудование мебель немецкого качества в России, соответственно мы стараемся делать оборудование и медицинскую мебель высокого качества медицинскую мебель мы абсолютно любую производим даже встраиваемую мебель которая с регистрационными удостоверениями наверное единственная в россии оборудование это полностью кабинет комбайн лор и для гинеколога где тоже гинекологический комбайн кресло кальпоскопы мы занимаем среднюю, наверное, нишу на рынке, одни из немногих компаний, где мы даем, стараемся производить высокое качество в России, получается цена дешевле европейских аналогов, а качество выше, чем многих российских компаний.